Так, всем привет! С вами снова я, Кит. и сегодня мы будем проходить Адвентури э, Тайм, э, э, первая часть, Тайм один, да, первая часть. Кратит фор 2 упли. Что? И нам что-то дали? Нет, нам ничего не дали. Вот наглость э, Вообще ничего не дали, вообще нагло. Написана книга. Э, так. А я хочу что-то писать, и что? Что делать? Тык. Ладно, хорошо, обделили меня. Что это? Ох, обожаю, обожаю. Яблочки, яблочки. Да. Так, первый и второй плеер. Ну, я буду первым, я буду первым плеером. Надеюсь, следующий буду снимать с другом. Это как-то одному, слушай, скучновато, так сказать. Ах, что это такое? Во! Да почему? Ладно, я пройду, я это приду. я это пройду. Да почему ты так делаешь? Я же ничего не сделал. Так, мне нужен смарт -моринг. Да почему я вниз-то падаю? Так, у меня здесь Петровича нету. А то они мои лучшие друзья. Вот так. <свеч> <свеч> <свеч> Хорошо. Я спокойный. Я как всегда спокойный. Бух! Так. На втором плейлере. Что-то получается, по крайней мере. Надо продолжать просто в том же духе. <смех> Всю жизнь ненавидел паркур. Так, с паркуром у меня не тащится. Да, <смех> ладно. Не, я не буду этим пользоваться. Да, <смех> <смех> Вот такой вот лыбочка. Так, погодите, я сейчас, ща... итак, я снова с вами, так, я, ну, вот только, здесь только что забрался, <смех> ребят, можно геймод включить, реально, я, я включаю геймод, но ненавижу, я такие испытания, Вижу. еще сколько, вон сколько идти-то, что такое, А, поинт, понятно, что это такое. А думаю, мне вторая нужна будет. Так, куда? Фу. Отлично. Отлично. Мне это нравится. Яблочки, яблочки, яблочки. Обожаю вас. Просто люблю вас. Автор русская, русская версия. По поставь нажимную плиту сюда после таблички. Ага, хорошо. Сейчас яблочки наберу. Ну все-таки яблочки, то есть что же. Все так сюда, да? А, я в там же креатив я что-то забыла все а погоди-ка можно было просто вот так вот повываться? а нам нужно были эти ну, да, в хукрят и смаз Че? типа кто строил на ну, ты меня это блин, Кошка как всегда самому надо писать спавн да понятно, спасибо, понятно, в 1945 году значит, а не понял, я вопросы никак могу понять, матч мап два, И что? В Head Armor the Best in Vanilla Minecraft. Фух. Это? Фух. Я красавчик, я просто красавчик. А что у нас? О печеньки, печеньки, печеньки. Печеньки мои любимые, печеньки. Так, за что задание? Для прохождения этого испытания вам необходимо сломать дерево, сделать деревянную кирку, добыть немного камня, сделать каменную кирку, найти и добыть железо, переплавить его, сделать из него железную кирку, найти и добыть алмазы, сделать. А, там что-то еще можно сделать. Сделать кирку <сломать> обсидиан. <связать кирку> <связать кирку> да, спасибо. Сейчас, а. погоди итак я снова с вами я почему-то до сих пор не могу ломать может этим блин я... а ненавижу ненавижу ненавижу почему тогда это по-другому сделаю и так я вернулся все я просто перезапустил майнкрафт у меня все окей стало так сейчас мы наберем Ди... ну нам надо 9 12 двенадцать надо нам да получается нам 12 все так 12 есть ну чё нам еще надо тогда вот это получается да и что и и, и что это ну ладно ладно ладно эх тяжелая эта работа Вообще, какое-то мудрёное задание. Сделать то, сделать это. Блин, и надоедает. Э, у, меня не ху... а, у меня хватило, да. У меня хватило. да Так, и где же железо? А, вот железо, вот оно. Раз. Э, и что ты хочешь этим сказать? Одно железо. Здесь все таки ещё что-то есть. Это издевательство. Это издевательство. Это по ходу дела, да, издевательство. Они специально это сделали, да? Это это все подстроено, это всё подстроено, ребят. Не верьте этому. Здесь на самом деле очень много должно быть этого всего. что такой взял, скопал? Одно. и ничего нет. Одно, одно железо только стало, как было так и есть. Так, где-то. Вот, получается, по углам, да? Вот. Ах, что я за глупый человек, а? Так, О, плавится у нас пока что плавится, все плавится, все, все пучком. Так, раз у нас вот здесь вот, может у нас здесь будет? Так, нет, здесь все-таки у нас ничего нет. Не, ну, ну все-таки. А здесь у нас ничего нету так здесь должно быть что то пшш издевательство вот это я называю издевательство издевательство надо мной вот такое вот такое издевательство <laughs> меня бесит это так ну что подожди а вот с помощью жить так делаем. М -м -м. Так, а где вот оно? Ставим еще. Сделается. Короче, ищем алмазы. Одного, алма один алмаз. Он должен быть в области с два три. Сейчас копнем здесь, уже. Так. Железо. Не, ну и что это? М <связь> <связь> Походу, нам надо здесь все вскопать, чтобы найти эти алмазы. Ну, я в этом стопроцентно уверен. Надо просто взять все и вскопать. Вот тогда у нас здесь будут алмазы. Ну и что? Почему, ну где, а? Ну, блин, это издевательство над русскими людьми. И что, вот, сто ну процентов где-то еще должно быть. Кто Кто-то где? Вот просто где? Я не могу никак понять, где? Это фигня. Третий алмаз. Где мой третий алмаз? Хм. А я знаю, как можно пройти. Я сделать подкоп. Все отлично вообще. Так, у меня самого скирка. Это, конечно, не новость, но это и не радость. По идее. Как я их пропустил. Ладно, пусть, пусть будет так. Фух. Это пусть появится. Ой, алмазный будем копать. Почти вскопали. Давай, давай, давай, давай. Ну, вот так. Там дверь, походу дела. <свист> копаем, копаем, копаем. Вот так. Еес! Ура! Ура, ура, ура! Что это такое? Распаунпом? Ника. спам -пон -пон -э -э. Понятно, наверное, миссий, монстрим. Хорошо. А, типа мусор. Я вот этот мусор выкину. Он не нужен число. Так, ну вот, и все вроде Больше у меня мусора нету. Тогда больше мусора у меня нет. Э, э, э, э. Ну что это такое? я всю жизнь купаюсь, зваю, и ничего жить, живу как-то. Я, в общем-то, стал вот здесь спаунпоинт, Спаун. Спа. А, точно, понятно. Спаунпоинт. Что то это карта? Большая какая-то. Спаунпоинт. Spawn... Он по был... инту. Но мы должны прийти эту карту, я знаю, мы пройдем. Мы, мы люди опытные. Да, мы пройдем эту карту. А я как не могу понять, нам надо куда-то прыгнуть, что ли? Или нет? Вот, да, нам надо было прыгнуть в то карту. Го, поехали. Лабиринт. Вот меня все-таки первая часть больше привлекает, чем вторая. Все-таки первая мне лучше кажется, да. Здесь больше как-то и заданий, и испытаний, и всего. Эх! Чувствую этот лабиринт надолго. А интуиция меня подводит, подводит. Старается встретить. Жить и что и так мне это не нравится, я вот так вот сделаю все <с> ничего не было ну взрывать опять Спасибо, что мне это дали. Вообще, взяли под конец, дали. Спасибо. Конец. Автор. Говнюк. Ну, ну вот и все. С вами был Ангелок игон Миня. Если есть вопросы, добавляйтесь. Э -э можете повеселиться. Гудбай. Ну, я, я, я, я, конечно, повеселюсь. Вы что? Я пойду и взорву это все. шливом вон собаки а как всегда этот конец взрыва только конец э, что это такое а типа они ну, меня убили типа они хотели меня убить Прыгнули, сразу же подохли в общем как то же, всегда бывает я же, про... я же сильный человек что здесь мы могли еще всегда выйти классно было бы. 2, а, здесь вот 4, во ну, ну, вот 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, как 5, 5, 5, 5, 5, я 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, мне первая боль... Ну, такси была первая, там она чисто была маленькая, все первая. А вот вторая больше намного реалистичнее я Даже все в... бухнула реалистично. Ну, что ж. И всем пока, с вами был я, Sky The Kid. Подписывайся на канал. Э, он забрал мой... вау вау -ва. Подписывайся на канал, ставьте лайки. С вами был я, Sky The Kid. Всем удачи, всем пока. У морковка и картошечка. Ну ладно, всем пока.